Привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о том, почему не стоит опережать события. Бытует мнение о том, что если вы тренируетесь более сильными и подготовленными спортсменами, вы также становитесь сильнее. Сейчас я вам объясню, почему это не так. Теперь представьте, 1 сентября вас ведут в школу, но вместо первого класса вас приводят в пятый класс. Сможете ли вы выдержать? ту нагрузку, которую предъявляют пятиклассникам, ту информацию, которую дают пятиклассникам, М -м -м, наверное, нет. Но также и в спорте, на самом деле, давайте разбираться. Когда вы приходите в спортзал и тренируетесь с ребятами вашего уровня подготовки, вы получаете адекватную нагрузку на физику и психику. И тем самым вы растете и развиваетесь. Но когда вы приходите в более подготовленную группу, вы предъявляете своему организму повышенные нагрузки, что в свою очередь с большой долей вероятностью приведет к травме. Это можно сравнить с теорией Дарвина. Естественный отбор, повезет или не повезет. Рисковать ли вашим здоровьем – выбор за вами. Но подписавшись на канал и поставив палец вверх, вы ничем не рискуете.